Всем привет, дорогие друзья, с вами канал CryptoShark. В этом видео у нас на обзоре такая биржа, как Gate.io, то есть наши ворота, как говорится, в мир криптовалют. Соответственно, это одна, опять же, из топовых бирж, которая точно так же очень много разных бонусов. И, кстати, здесь есть такие темки, типа как стартапы вкладки в которую заходите, там появляются новые проекты, э, которые делают свои сейлы, пресейлы, как говорится. И, как правило, после этого они сразу листятся на этой же бирже, деньги ваши никуда не пропадают, ничего не воруется После этого, э, как правило, сразу же токены взлетаются не очень конкретно. В принципе, по функционалу у нас биржа такая же, как и все остальные, они там особо друг от друга не отличаются. Э, главное, что пройти верификацию, да, если вы честный добропорядочный гражданин, там, прошли верификацию и просто-напросто занимаетесь торговлей, покупаете, продаете криптовалюту и тому подобное. И здесь для трейдера очень много есть разных вариаций, как там торговать, там все эти темки. Там, я как бы не особо прям этим вовлечен в плане трейдинга, но тем не менее это работает. Кстати, биржа была запущена с 2013 года, имеет уже, получается, более 10 миллионов пользователей, абсолютно на всех платформах работает, все графики, всякие ячейки, которые можно там прорисовать, отрисовать графики, здесь все есть, здесь все работает. Ну, точно так же, соответственно, все социальные сети, грубо говоря, на всех языках, они, как говорится, представлены. Так что вы можете сюда заходить за новостями за обновление. И, кстати, здесь вы можете получать, опять же, бонусы. Бонусы будут приятные. У меня, кстати, есть рефералочка. Так что я ее оставлю, закреплю. Залетайте по рефералке и будете получать, как говорится, бонусы. Что у нас здесь? Не знаю, в плане, если сравнить с Binance, кажется, Binance очень слишком забитая биржа всякими моментами. Но это будет немножко попроще в плане коммуникации, куда что нажимать и как это все работает. В общем, так, с этим у нас все понятно. Идем далее. В плане, как я говорил, стартап. Вкладку нажимаем, да. И здесь появляются проекты, которые собирают там, определенные суммы, сколько там, там надо, и они потом собирают. Как вы видите, какой проект здесь... MetaFluence. Через 16 часов а, здесь начнется продажа. них цель собрать получается 136 тысяч долларов здесь. <coughs> а, извиняюсь. А, но, как вы видите, все проекты собирают сотни, ну не сотни тысяч, но тысячи процентов собирают. То есть а, 34 тысячи, 42 тысячи процентов сверху, блин, от того, что они хотели. То есть, я думаю, сейчас, когда через 16 часов Metafluence уже будет торговаться, ну и как торговаться будет идти, получается, сейл. После этого цена взлетит очень-очень сильно. Так что можете сейчас успеть купить Metafluence. И, в принципе, еще можете успеть, опять же, зайти на NGT и да, ODA. И понаблюдать за другими еще подобными проектами кстати всякие задания бонусы чем говорил награды там, За регистрацию, там в плане там пройти верификации там подобное бонусные компании разные есть по бонусным компаниям вы можете посмотреть участвовать в каждой там опять же еще раздачи проходят постоянно разных токенов то есть если правильно все клацать за всем наблюдать то понемногу маленьку можно собирать плохую сумму это не если не брать в счет что вы допустим не трейдер кстати мне еще прикольно понравилось у них есть такая темка как называется а, прямые трансляции так что вы можете зайти сюда и посмотреть Правда, по основном все у нас здесь на не знаю китайском или каком-то на языке но, тем не менее выглядит прикольно по поводу купить-продать, все банально просто, точно так же привязываем карту и делаем ордера, обменник, все работает прямо напрямую с биржи, с телефона, все работает на уро, в принципе, как и на других топовых биржах. Что у нас здесь? Здесь у нас получается почти лям подписчиков, лям подписчиков это, конечно, серьезно, но опять же, биржа запущена с 2013 года не очень серьезно как говорится развивается это запустил корейский так ведь просто для примера или какой то там я не знаю корейский китайский этот я в этих языках не разбираюсь у них просто в каждом канале там 50 плюс тысяч человек находится то есть как по мне это очень-очень круто так в плане ну блин все-таки очень интересно как выглядит эта вся тема если нажать подробнее а, так чуть-чуть не -чуть туда я промахнулся сейчас мы глянем где этот момент опять у нас находится получается очень хорошо попасть здесь на раздачу когда раздают токены потому что когда их раздают вот видите да там есть друг, там еще что-то там тому подобное а, здесь можно успеть Хорошо, как говорится, подзар... подзаработать денег. Прошли верификацию, да. Я верификацию сейчас сделаем Быстренько они ее оформят. И в принципе все. Можно заниматься, можно торговать. Все языки есть. Почему у меня так было, не знаю, ладно. О. Непонятно. В общем, биржа крутая. Все здесь отлично, все прекрасно, поэтому ссылочки все будут в описании, но на этом у меня все, так что всем удачи, всем профита, всем пока.